Всем привет, недавно понравился на мысли, что одна из моих нелюбимых поддержек это зубр, а я на нем не играл с момента его выхода и как же я ошибался, нет он конечно не лучший пд в игре однозначно, я такого не говорю, но его точно стоит выкачать, конечно новичкам его брать не стоит, но если у вас уже много оперативников, есть лишние кредиты и вы хотите что-то необычное, то welcome to зубр, если вкратце, то приобретая зубра вы получаете низкую скорость бега, но приличный запас хп, а также отличную живучесть под обилкой, низкую скорострельность, но лучше разовый рост в тушку и один из самых больших цифр по голове и самое главное вы получаете возможность под обилкой уничтожать разрушаемый объект а из-за редкости оперативника мало кто помнит про эту фишку да и не каждый зубр это особенно себе поставить прокачке. с вас лайк и подписка и теперь давайте разберем более подробно почему он не подходит новичкам а только опытным игрокам дело в том что навык который вы получаете при покупке максимально бесполезный в игре а плюс Зубр не самый комфортный опер, если вы в игре недавно. Хотя знаете, для новичков, который играет именно в ПВЕ, он очень даже хорош. А вот для ПВП не лучший выбор, если вы только начинаете. Но все-таки начнем с вариативной прокачки. Опытные игроки, конечно, уже заметили, какие навыки у меня стоят, я объясню, почему их поставил. Но вернемся к прокачке. На первом этапе, соответственно, нет выбора. Разберем только те моменты, где у нас есть конкретный выбор. Соответственно, на втором уровне у либо увеличение запаса базового здоровья, да, либо уменьшение затрат на применение рывка. Я беру на здоровье. Соответственно, дальше мы увеличим время действия способности, а не берем стамину. Все-таки я буду бегать с резервами, и в ПВП это действительно хватает. После этого, когда выбор опять идет выбирать стамину, либо выбирать ХП, я беру ХП. Итого у нас становится 135 ХПшки. Это довольно-таки неплохо, хороший показатель. Далее у нас любое увеличение время действия способности. Либо увеличение скорости рывка. На 0.15 не сильно это, если честно, зарешает. Далее, на 9 уровне, соответственно, увеличение боекомплекта. Резервы мы не берем. На 11 там, я выбираю увеличение сопротивления урона под действием без сошек. Либо можно взять, конечно, с сошками. Я разберу оба билда и расскажу, почему я взял именно без сошек и какой эффект дают сошки. Соответственно, на 12 стандартно посерединке, на 13 увеличение, это ускорение восстановления способности, время действия, восстановления минус 5 секунд. это быстрее билка отка... откатывается. Весь смысл зубра, все-таки в обилке, либо уменьшение стоимость применения способности хрень полная, берем откат, естественно. Далее, на 14 уровне мы можем избавиться, конечно, от оглушения водовилки, но это полная фигня. Лучше взять всегда восстановление здоровья во время активной способности. Потому что вы заюзали способность. И лечитесь на 30 хп постепенно Если честно, это помогает даже не только В перестрелке, когда вы стреляете Одновременно, по чуть уже хилитесь, да Но также можете это спрятаться засевиться. нет у вас аптечки Подлечились свои способности Потом подождали пока билка откатится Самое вкусное идет на 15 уровне Соответственно у нас минус, точнее Плюс 10 к Сопротивлению урона без сошек Ниже у нас есть плюс 10 с сошками, я лично рекомендую Пофаниться, поиграть Именно на а, особой черте, когда основное оружие у нас наносит урон по укрытиям во время действия способности, Соответственно, мы можем разрушать укрытие, за которым прячется противник. А, не все помнят, что зубры это может делать. Даже не все зубры бегают с этой способностью. Некоторые все-таки предпочитают а, все в сошки вкидываться. Вот, но я вам советую поиграть именно в таком билде. Потому что очень прикольно разбирать а, седунов, пытается там в крысу сидеть за укрытием и не вылазить. И просто разбирайте их за счет того, что просто ломаете укрытие и просто сносите их нахрен. Они просто охреневают, они успевают даже убежать, потому что они сначала не понимают, что, блин, произошло. Вот как-то так я собираюсь делать именно такой билд. И я рекомендую именно вот так вот поиграть. Но разберем, почему еще можно поиграть по-другому. Мы поставим плюс 5 к сошкам и, соответственно, здесь поставим плюс 10 к сошкам. Итого у нас получается по способности на данный момент сопротивление 30 без сошек 65 сошками. Это все разгоняется до плюс 15, и у нас получается 80, и, соответственно, вот какой урон у нас проходит. Точнее, фактически не проходит урон. Корсар не может забрать, и мало того, что в тело, когда он стреляет, он также не может разобрать меня, когда стреляет в гол. Ему просто не хватает одного магазина, чтобы нас разобрать. Как-то так. Поэтому, имейте в виду, этот хорошо играется именно от, от укрытия. Но мой билд соответственно поставить 30% и быть более динамичным, более быстро передвигаться, но зато можно себе немножко сэкономить здоровье и повысить выживаемость именно просто на открытом пространстве, где в основном я играю. Я не люблю сидеть и ждать противника за укрытием, не мое, мне больше нравится более динамичный геймплей и раскачка именно в сопротивлении урона 30 30% без сошек помогает выживать. Да, конечно, можно поставить еще плюс 10, получает 40, еще больше выживаемость, но тогда нет смысла играть на зубре, потому что я теряю возможность разрушать укрытие, а именно в этом заключается весь фан на данном оперативнике. Давайте посмотрим по поводу навыков. Первый навык, который нам понадобится, это навык от Мотодора. Да простят вас рандомы, когда вы будете играть на Мотодоре, на этой Мотодырке, но тем не менее, этот навык очень хорош именно для зубра, именно для зубра. Этот навык что дает? Когда мы включаем свою билку, на нас вешается негативный эффект Соответственно, отрицательный Но благодаря тому, что у нас стоит навык, у нас снижается урон на 15% по нам Соответственно, если у вас было 80 от, от укрытия, у вас будет 95 Очень повышается выживаемость Соответственно, если у вас там 30, как у меня стоит И по мне начинает стрелять, то забилку, у меня получается 45 Так что довольно-таки неплохо он имеет место быть на некоторых оперативников, а на этом однозначно ставить. Можно, конечно, да, поставить э, от бурбона не <свят> получить плюс 15 очков здоровья, и у нас уже будет 150, но мы потеряем наши 15 от негативного эффекта. Каждый выбирает, как делать. Я лично рекомендую <свят> ставить именно хладнокровие. Кстати, очень печально до сих пор понять, вот если мы ставим навык, да, у меня здесь не при не приб... Вот я установил, у меня не прибавляется хпшка, да. А если... Я меняю здесь, соответственно, у нас все меняется. Все у меня раз плюс 50. Почему не сделать то же самое с навыками? Почему не плюсуется, не показывается инфографика? Это особенно новичков может спутать, потому что ну, а оно вообще работает или не работает. Ладно, вернемся дальше к защитным материалам. Защитные материалы я рекомендую поставить все-таки э, сопротивление урону в голову на 25%, соответственно, что тоже повышает вашу выживаемость. <het -infilt repair> в этом-то и смысл зубра, что он очень хорошо выживает под огнем противника. Да, конечно, можно поставить. Э... Так, где-то да, остальное здоровье от бронепластин. Вы можете хилять себя еще мало того, что вилка на 30, так еще бронепластинами, но зато ваша выживаемость понижается. Выбирайте для себя, как это сделать. Конечно, можно еще поставить, uh... поставить готовность, что увеличивает урон на 15, если у вас противник находится на расстоянии 4 метров от вас. Потому что у нас очень низкая скорострельность. Это поможет вам, конечно, на ближней дистанции. Но, тем не менее, я все-таки рекомендую поставить защиту, от голов защиту головы от более скиловых пирков, которые стреляют по голове. Далее, третий. Это вооружение. Я рекомендую ставить бронебойные патроны. Увеличение бронепробиваемости на 15%. Э очень довольно-таки хорошо. Вот, приз сейчас на фотографии видно, сколько с... Соответственно, с бронебойными патронами сколько без бронебойных патронов. Разница, как вы понимаете, очевидна. А я пробовал ставить, соответственно, тяжелый ствол, но тяжелый ствол не так хорош. Мало того, что у вас увеличил урон всего лишь на 10%, но увеличение отдачи на 40%, ну такое себе, если честно, мне не понравилось. У нас, конечно, отдача не мега хреновая, но тем не менее комфортнее играть и урон побольше получается с бронебойными патронами. Последнее. Да, здесь, конечно, спорно, но многие берут по умолчанию холодный расчет, чтобы экономить себе стамину. Я лично играю в PvP, заметил, что мне по большей части стамины хватает, если я играю со стимулятором. Если, вы, конечно, делать без стимулятора, на аптечках, базара нет, вопросов к вам нету, можете поставить, конечно, себе холодный расчет. Но я рекомендую ставить именно контратаку. Почему контратак? Во-первых, смотрите, для... мы, получая 3 попадания по нам, 3 урона, да, мы увеличиваем свой урон на 15%. При условии, что у нас выживаемость очень хорошая, соответственно, нас тяжелее убить, и мы впитываем много урона, получить 3 попадания и выжить, нам как нефиг делать. Это вообще ни о чем. Даже при условии, что мы будем либо от сошек играть, либо без сошек играть, без разницы. У нас хорошего выживаемость, соответственно, мы в ответку даем на 15% сразу больше урона. Поэтому мой реком... моя личная рекомендация однозначно поставить, как минимум, физ подготовки это хладнокровие, и последним поставить контратаку. А, ну и да, и бронебойные патроны. Здесь уже на... можете поиграть, что хотите, там, восстановление хп и так далее, но мой совет именно вот таким билдом попробовать поиграть. Что мы имеем в итоге? Да, опер очень хорош для любителей анального дефа. Сидеть на базе и охранять какую-нибудь точку. Но если серьезно, то зубр не создан для активного раша и ближнего боя. Наша скорострельность не позволяет нам чувствовать себя комфортно против скорострельных оперативников на ближней дистанции. Если вы, конечно, не ложите все в голову. Но мы довольно хороши, если что, на Средней дистанции, Она а ближе нас может спасти только наш обил. И самый идеальный вариант это позиционная игра от укрытия, которых по факту по нашей карте разбросано большое количество. Сиди и жди своего противника. Снижение урона на 80% позволяет нам комфортно перестреливаться даже с арчером, не боясь ни грантомета штерна, ни по волка. В общем, довольно-таки живучая зараза наш зубы. Конечно, 80 если максимально прокачать именно защиту от укрытия. Мой же вариант зуба заточен на снижение урона без укрытия на 30%, соответственно, плюс 15 дает нам... Наш навык, и того получаем 45. Можно сделать, конечно, чистыми 40, но тогда мы не сможем ломать укрытие. И весь фан данного оперативника пропадет. Хоть я и повторяюсь, но весь смысл именно в том, чтобы разрушать укрытие. Весь кайп, по крайней мере, для меня это игра с выпуриванием сидинов за такого рода укрытиями. Сидеть и ждать самому М -м -м, не мое. Если же вы попали против зубра, то самое правильное просто не перестреливаться с ним, пока у него не закончится действие бил Просто переждите и потом уже валите нашего белоруса. Есть еще другой вариант. есть он стоит возле разрушаемого укрытия, то соответственно ломайте это укрытие чем-нибудь и только после этого начинайте разбирать нашего зуба. Да, чуть не забыл. Есть же еще большой недостаток. Под действием обилки мы не можем двигаться, но зато можем спокойно приседать и поворачиваться в этом нас никто не ограничивает. Конечно самый жир это деф от укрытия и ломать препятствия, но я все-таки рекомендую не играть в крысу и ставить все-таки средний вариант, тот который я показал и стараться больше передвигаться, иначе если вы будете сидеть, вас будут ненавидеть и вы не поймете смысла вообще в принципе игры, никогда не понимал Сидонов. Надеюсь, данный мини-обзор вам понравился, если что, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, есть у меня еще киноканал, соответственно, ссылочки все под видео есть. Иногда проводим розыгрыши, но не часто. Подписывайтесь на лучшую группу про Калибр в группе ВКонтакте, ну а также вступайте в наш клан, ссылочки тоже есть под каждым моим видосом. Ну а с вами был Димон, пока-пока, пишите, что думаете по моему билду. увидимся на полях сражений.